Вот, завершению вот, нажмите одновременно да и нет. Не да? да. не до у нас 500 новых волос. Вообще не Я было. Потому помещения у нас не было. Поэтому yeah. мы завершаем этот процесс и переходим к следующему этапу. Да. Это подведение итогов. Uh -huh. Для этого мы нажимаем подведение итогов. Да, да вы можете подключить сейчас цифровую планировку? Yeah. Вот, вы можете потом выключить... Ну, можете так, можете Старайтесь, как подведите. хотите. Для завершения переносного голосования нажмите «Да». Для возврата к приему бюллетеней нажмите «Нет». Нажимаем «Да». голосования. Да. Можно? Это да, да. добро. Я раз сказал, что все. Для перехода к подведению итогов нажмите «Да». Для возврата к голосованию нажмите «Нет». Переходим к распечатке. Товарищи, определитесь, кому копии нужны. Да подождите с копией. Говорю. Это еще не протокол. Да, Вообще кому Пока там идет распечатка, занеси, пожалуйста, еще в итоге увеличенную форму протокола. Числую операцию. Полученные. Распечатать купею. Число полученных бюллетеней. 68. сейчас так, еще раз. Сколько? 668 полученных бюллетеней. Так, подписываем сейчас результаты? он огласится, да, да, сейчас мы их подписываем. Распечатать копию? Копию распечатать. У него Распечатка нам копия не нужна. Нам сейчас надо будет проводить Нет? Ручное, да? Так, заместите. Подключите цифровую клавиатуру к главному сканеру. Так, Распределение голосов по выборам номер один. Всего бюллетеней – 180, действительных бюллетеней – 176, недействительных бюллетеней – 4, обработано в стационарном режиме – 180, обработано в переносном режиме – 0, позиция номер – 1, голосов – 104, Позиция номер два голосов 40. Позиция номер три голосов 32. Зачитать результаты голосования по выборам номер 1. Еще раз. Кому-то надо еще раз послушать. Результаты голосования нет, значит нет. Введите дополнительные сведения по выборам номер один. Для продолжения работы нажмите «Да». Пока, наверное, не надо нам ничего вводить. В связи не с поступившими заявлениями мы сейчас будем производить ручной подсчет голосов. Mm -hmm. Поэтому один стол полностью освобождаем. Вот как всегда. Мы сначала должны... Быть. Здесь, здесь все закончится, а потом ручную... Нам надо будет да. распечатать еще протокол. Нам надо будет распечатать протоколы. Даже не знаю, где у нас... Не-не-не, нас... мы должны закончить здесь, я думаю. Сейчас. А потом сверить здесь да. да. дополнительные сведения по выбору номер один для продолжения работы нажмите да он не пошел, он не пошел. Здесь Технические вопросы. Да. А? Что случилось? Да, значит, итоги мы распечатали, но протокол не печатали пока. Сейчас мы печатаем протокол перед подсчетом передучным, или мы печатаем его после ручного подсчета? Так, мы распечатали только а, итоги. Итоги. Да. Кому-нибудь, этот... Не нужны никому. никому. Никому не, не нужны? нужны? Нет. Не нужно. Нужно. Вам нужны копии протокола. Ну, да, да, это, это уже не голоса... Не один. Нужно? Один. Да Для продолжения работы каждого отдельного конверта. в отдельном Но. Но. Но. Но. Но. Но. Теперь, Но. теперь Но. уже, наверное, Спрашивайте Мы спрашивали, попросили. я спрашивала, ну, надо ну, У нас вот, сейчас идёт дополнительное сведение. Да, Значит, давайте, введём. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Так. Значит, что мы проводим сейчас, минутку? Сейчас, пользуемся помощью. Введите дополнительные сведения. По выбору номер один. Для продолжения работы нажмите да. Так, я вожу, да? да? вы нажимаем. нажимаете «да». да. Положи клавиатуру, повыше. Что Чтобы все видели. Так. Уходи, уходи, уходи. первое, хоть я И нажмите по поводу, «да». личную форму. Первая цифра. Шестьсот так, давайте введем 0,690. Четыре угу. цифры запланированы? Ну, в принципе, так, так можно. 0,690. Да. О, сортовало показывает. А? Россия 24. Ну, вот сойти. все видели, что 0 нету. Видели? Нет? 91 цифра. Вот. Идите значение строки. Аль... Вторая, Вторая цифра. Вторая. Введите значение строки 2 666. и нажмите «да». 668. Не, без «гн» уже можно вводить, мы 666. просто 666. показали. 68. Да. Да. Третья да. да. да. строка. 10. Введите значение строки 3 и нажмите «да». 10. Угу. Третья строка «десять». Да. Да. Четвертая строка. 2. Введите значение строки «четыре». И нажмите «Да». «Да». Пятая строка. 170. Введите значение строки «5», и нажмите «Да». 170. «Да». Шестая строка. «Ёль». Введите значение строки «6». «Да». Седьмая строка. 490. Введите значение строки «7», и нажмите «Да». 490. «Да». Итак, 12 Да заполняем 12-й строчку. 12-й 12 12 12 число окончательное бюллетень. Были утраты сегодня? Нет. Ну, ну я... товарищ, да, ничего не потеряем, <звязывая> правильно. <звязывая> и 13-е число бюллетеней не учтенных при получении. Нет, таких тоже. 12-е Заполняем для... сначала, заполним все. Убедили. А потом уже вам все продиктует, чтобы все по букве закона. 12, 0, Введите значение строки двенадцать и нажмите Да. Тринадцать ноль Да. Контрольные соотношения выполнены. Да, тут уже понятно было. Я Я считаю, считаю, что вам кажется? Ну еще не слава богу. Все нормально. Подготовка печати. Сколько копий у меня теперь спрашиваю? А кому нужны копии? Руки Один, поднимаем. два, три, четыре. Четыре, все, да? Mm -hmm. Четыре копии. Сейчас, подождите, сначала. Подождите, что, что, сначала... Выйдет, мы с... <смех> сравним uh -huh. с увеличенной формой. Потом с голосами. Все посмотрят, что да, все, да, все верно. Uh, yeah, да. Сейчас да. Проверьте и подпишите протокол. Если протокол об итогах голосования подписан, нажмите Да для перехода к распечатке дополнительных копий протоколов и сохранению результатов на Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите Мы смотрите. Было больше да, <связываем> одного пациента. Мы не достанем. У детей с утра пропечатывали <связываем> а срочка? Да, срочка. Да, срочка в смысле пропечатывалась? Ну, в печати. Штамп... У нас было пропечатано. Штамп именно, именно в рассрочных. Срочных... Нам сказали, мы что если липи. больше десяти, то пропечатываем. У нас не больше десяти. Поэтому мы их не пропечатываем. Но если десять. У вас их десять вместе с Вы уже не можете их сверить. Уже невозможно это установить. Ну, ладно. Значит, Если 10, протокол об утолу голосования подписан, М -м, нажмите да для а перехода к, там, к распечатке дополнительных копий протокола и не, сохранения результатов на улице. Не Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите Нет. Так, зачитываю. Узверяю. Итак, число избирателей, я сейчас отчитываю протокол, протокола. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования – 690. Дальше, число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссии – 668. Сверяйте все. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно – 10. Если протокол комиссии, о вытоке голосования подписан, нажмите ⁇ Да ⁇ для перехода к распечатке дополнительных копий протокола и сохранению результатов на флэш диске Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите ⁇ Нет ⁇ Так, число бюллетеней выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 170. Число бюллетеней выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 0. Но... Число погашенных 490. Дальше. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 0. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для наставания 180. Число недействительных 4. Число недействительных не 4. Это в ящике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 Сапега 40, в результатах голосования 40, по 32 и в результатах голосования тоже 32. Данные совпадают. Так, протоколы подписываем? Если протокол об итогах голосования подписан, Нажмите да для перехода к распечатке дополнительных копий протокола и сохранения результатов на просьве диске. Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите Николай. Если протокол об итогах голосования подписан, нажмите «Да» для перехода к распечатке дополнительных копий протокола и сохранения результатов на флеш-диске. Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите нет. Так, я Что? А, а мы потом составим акт о совпадении либо о несовпадении. Сейчас мы подписываем итоговый протокол, потом мы перейдем делать ручной пересчет всех введений, и потом составляем акт о совпадении либо о несовпадении. Если протокол об итогах голосования подписан, нажмите Да для перехода к распечатке дополнительных копий протокола и сохранению результатов на диске. Если необходимо исправить введенные строки протокола, нажмите Нет. Вот этот протокол считается то есть, просто если вы подписали, Если протокол об итоге голосования подписан, нажмите Да для перехода к распечатке дополнительных копий протокола и сохранения результатов на флеш-диск. Если нет, необходимо исправить ведемы руки протокола. Акции, нажмите мы а как мы можем его это рассказать? Если будет мы вот, видите, Просто извините. В ручном, э, ручной носитель, uh -huh. Будет другой протокол составлен. Ручной носитель, если будет не И все будет приложено подписан. В процедуре подсчета не, не прописано два протокола все-таки. Так, есть... Если протокол об итоге голосования подписан, нажмите «Да» для перехода и распечатке дополнительные копии протокола и сохранение результатов на сайте. Если необходимо исправить введенные сроки протокола, нажмите «Да». что Потому что так. федеральный закон – это федеральный Мы закон, а это... вот, что вас… Не Подождите, пока меня Александра. Потом их нельзя распечатать. Нет. Нет. Давайте, Если протокол об итоговых голосованиях подписан, нажмите да для Ковестим, Распечатки дополнительные копии. Мы переходим. Ну, давайте так. сейчас вот распечатать дополнительные Проражения. копии протокола. Пока Потому, давайте этот отложим, пускай проведите пускай. заседание насчет рассмотрения жалоб. Мы уже провели решение выясни... вынесли. Да. Все, решение вынесли. Заседание комиссии получается после подписания протокола идет. А, что ну, потом я не очень понимаю. Вот, вы должны сейчас рассмотреть жалобу. Хорошо, а еще раз, раз а давайте. Когда, еще они раз когда они будут рассматривать да. жалобы, на ну, почеты. Вот, так. смотрите, да, мы все, полностью цикл провели, жалобы. Угу. Жалобы, возникли да. жалобы. Видите, там в протоколе протокол. количество жалоб две. мы должны их рассмотреть. Они уже были изначально но специально для вас мы, чтобы принято решение. У тогда не было. Выходим. Просто Выходим. видите, Выходим. если у вас не было, мы с вами вас проведем. Тихо, внимание, повторять не будем. Еще раз. Поступило два заявления о необходимости ручного пересчета голосов в связи с тем, что при проведении тестирования была допущена ошибка. Решение по этому вопросу уже принято. Распечатать дополнительные копии решение протокола. Произвести ручной подсчет голосов сейчас мы как раз приступим к ручному отчету. Так, копии будем печатать или все-таки потом не будем печатать? Давайте нет, мы, может, мы это, у нас, нет, как у нас бы вскроем печать и поставим голову туда, все равно уже ничего не исправить будет. То есть можно, можно сейчас напечатать? Сейчас. напечатать. Сейчас у нас, когда мы один Просто работали, нет, у, у, все у всех нет. будет на руках этот, результаты, правильно? Чтобы вы могли сравнить. Мы ну, вам потом это выдадим. Это и будет итоговым протоколом. Нет. Будет составлен акт соответствия ручного пересчета и с помощью этого Если самого. Если совпадет, Кейба. значит он действительно. Если нет, да. мы составляем в ручном носителе, на бумажном носителе, составляем еще один протокол. И вместе с актами и с протоколом КАИБа. Прокуратолог. Нет. Нет, этот В ГАССЫ будет введен. Вот, вот то, что Протоколис сейчас происходит, это точно тянет на... на Распечатать оборудовый протокол. Ну, мы сейчас изобретаем какое-то избирательное законодательство. Мы не должны подписывать этот протокол. Вы не должны его подписывать. Давайте, да. давайте приступим все-таки к ручному подсчету голосов. Мы продолжаем процедуру подсчета. Зачем мы подписали Смотрите, протокол? как мы можем... Получить результат на флешку только когда протокол Заберпить подписан. И как, и где результат будет? Он сломается. Он Ничего сломается, не сломается. сломается. Ладно, давайте Мы приступим. к Ручному, к ручному не подсчету. Давайте. Вы не против? Уже как бы не против, что то ну, мы, мы, мы уже против, не, мы можем, мы же не можем броситься на края, и сказать, что нет, не Мы не не отключаем Мы не, ну, не, не не можем Мы Распечатать дополнительные копии все смотрят, пожалуйста, посмотрите. Открываем отпечатать это получится не будет такой вот такой вот уже и не вот такой не такой ничего На, Все, вот такой а, да. здесь. Темно, точно нет. Заберите Давайте зайдем. Да еще... А прилип прилип а прилип. Сейчас. Еще... Сейчас. Еще... Сейчас. Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Еще... Это самая первая лавка да, лежат. О, пошло, пошло, <свят> что, вообще пошло. Вообще обалдеть, я <свят> себе. Это делается. Вы же помните, что сначала их нужно ну, разложить, рассортировать. рассортировать, вы поднимаете, оглашаете и кладете тому члену комиссии, который считает... Мы это пытались работать. сделать, но нас притормозили. вы уже пытались его разобрать. Сейчас собрать. Мы пытались их разобрать по кандидатам, а потом провести подсчет. Распечатать дополнительные... Ну это немножко... Сейчас там успокоится. Так, да, ну что там, Всё, вскрыли? Так, вскрыли. Ну, покажите, все, вскрыли? Посмотрите все, что злой. там Что там принято ноль. Проверьте. Не надо подержать. Ноль. Ноль. Так, кто у нас на следующий? Так, смотрите, кто пакуточку учитает? Да. Так, Сначала нас действительно и недействительно. Но все равно мне придется каждый перетягивать, поэтому ты не увидишь, как и говоришь. Клочков, шулешка. Клочков, А вы не могли бы предъявлять для осмотра? Кстати, я не вижу. Прям ага. каждый? Ну подойдите ближе сюда. Да, да, да, я у меня от елочка, я все прекрасно нет. вижу. Клочков, шулешка. То на да. угу. Дальше. Шулешка. Шулешка. Сок нега. Распечатать дополнительные копии протокола. Пачков. Пачков. Пачков. Пачков. Пачков. Показать только. Угу. Клачку. Клачку. Клочком. Шулешки. Распечатать дополнительные копии протокола. Шулешко. Так, это не действительно. Показать? Не действительно. Шей, угу. секунду. Так, клочком. Почему он не действительно? Так там потому что стоит более двух.. Да, а, тут за, а, тут зачеркнуто, а не просто так. Каиба, этот, видите, красной отметки не сзади нету. Ну, да, а, он, он видит красную отметку. Это да. просто начеркана. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Господи, Распечан, Это же по-моему по считается действительно? А? Это по-моему считается действительно? Для Каиба, да. Для ну, ка да. Ка Каиба считается действительно? Да. да. да. Отметки так, есть. Клочко. Мы же проверяем Каиб сейчас. дополнительные копии протокола. печатать дополнительные копии протокола. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. стоп стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Нет, нет? Нет, Видите? красная черточка? Я, я вижу две галочки. Ну, красную черточку, чтобы Видите? его признал не действительно. Ну вы Видите? а я вижу две галочки просто в нем. Ну. дополнительные купи протоколы. Это копии не Чатай дополнительные губи про Сейчас эти дополнительные копии Сдать дополнительные копии протокола. очень протокол проверяем Я там не купил про Чатать дополнительные копии протокола. Машко. Машко. Печатать дополнительные копии протокола. дополнительные вводы протокола. Это дополнительные внутренние протоколы. Сейчас, теперь приступаем к не действительно, да. 4, 4. 4. А сейчас надо сейчас. Очень хорошо, перекладываем. Не Нет, ничего не, не, видно. не раз. Надо, два, так, так, давайте все, тогда по очереди по одному. Все согласны, не было никаких Все, четыре Так, попадаем. Можно сейчас. Что? Можно уничтожить? Так, теперь... ...почтите, а я думаю, не купи протоколы. ...считаем. Тишина. Раз, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Раз, два, три, Печатать дополнительные копии протокола. Уже двадцать, двадцать раз. Итого 40. По строке протокола статья Сколько у нас? сорок совпадает. По статье 40. Давайте. я Давайте. Протокола света внеси. А давайте. Давайте. форму Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. А можете можете давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Печатать дополнительные копии протокола. А, два, да. Можно раз, два, распечатать дополнительных четыре. Пять, шесть, семь, Так, здесь много, перекладывай, давай вот Десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 20. Раз. Распечатать дополнительный купит у такого. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Печатать дополнительные копии протокола. Опять дополнительные копии протокола. Печатать дополнительные копии протокола. В дополнительные копии протоколов. Что протокола. у нас? Протокол. 104. <свят> <свят> так, составляем теперь акт о совпадении. Больше не надо вам? <свят> Спасибо. опять дополнительные таблицы протокола. Так, расписывайтесь, пожалуйста. Все, шлемочки погоните, расписываем собак по выпадению. Ручного подсчета, перепродали, постепенно, и цента результатов, Здесь есть Ну, да, Здесь, есть, а? есть. Угу. ну тогда с попросите. Ну, да, На, а, а? себя, сам, себя сам. Сейчас главное копию сделаю. А, а ну, мне лучше Председателя. Распечатать дополнительные копии протокола. Так, сейчас у нас сколько времени, скажите, точно? Половина. Так, следую. Половина какого? 21.30. 21.30. 21, так. Копии печатаем? Да. Протокол. Э -э Протокола и вот этого акта мне нужна копия. Я вас захожу. Хорошо, Ирина. хорошо, Ирина. хорошо. Буду. Итак, распечатаем. Распечатать копии количества сколько? Четыре штуки, да? Четыре штуки. Больше никому копия акта не нужна? Да. Вы Сколько копий? Четыре копии. Сейчас я быстренько сниму копию Свет, мы их все в один или все по-разному? По-разному. Комменты а, есть? Давай и замечаем. Я начала нового призыва выборов нажмите «ДА». Для воскаток подведения итогов <свит> Да. Ну, собрать сюда, чтобы да, да. ну, она сдала все документы. Да. А, да. да. да. да. да, да, да. да. да. да. все запаковать. не mm -hmm. Для начала нового выборов, выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «НЕ». Так, сейчас, Так, сейчас, одну минуту. Так, передавайте Хорошо, да, передавайте парку, просите и давай. Протоколы распечатали? Да. да. Когда было сначала, надо их подписать, потом уже. Ушли. Для начала нового в нажмите «ДА». Для возврата к поведению нажмите «ДА». да. Поэтому, <зарев> эти, Винчий, для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подведению итогов нет. И нет. Теперь пишешь. Тебе тут не Мне конечно там ничего не Написала. Так, да. да. разом, да. направление рукой. Вы смертью не хотите? Для начала нового цикла выборов а? нажмите «Да». Для вас, правда, с итогов а. нажмите а. «НЕДА». На Для начала нового цикла выбрать нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Как думаю, Четыре. Четыре. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Для начала нового выбора нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите Нет. А если могли все? Все подписаны. Смотрите, а как себе. Последняя. А, ну, Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к поведению итогов нажмите «Нет». Для нового стыкла ну, выборов нажмите «ДА». Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Так, это вам еще нужно? Есть какие-то вопросы, предложения? Если мы все сдаем, мы просто его выключаем и начинаем. Да, мы ждем. Ждем вы, звонка. Со, со всеми в да. 31 кабинете ждем. Угу. Ладно, все, всем до свидания. До свидания, до свидания спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Ладно, все, всем до свидания. До свидания. До свидания. До С До Для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Не, пожалуйста, за.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 Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Да. Что такое? Который висит на стенде на этом. Который висит на стене у нас. мы заносили. Мы в реестр вписываем.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 Выполнил выбора? Нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Начало нового цикла выборов. Нажмите да. Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Подойдите, пожалуйста. Кто получил протокол? Донесем данные. Донесем данные. нас тут отправили, что нужно здесь тоже поставить. отдайте, кто-то. Я вот Для начала нового цикла выборов нажмите Да. Для возврата к подведению. Давайте ваше считать. Давай Да, Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». апреля а. Так, число бюллетеней, содержащихся в стационарах ящика для голосования, 180. 180. Дальше, число недействительных бюллетеней, 4. Так, число действительных бюллетеней, 176. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подвижению на Для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Как Нет, нет, нет, Для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подведению да, итогов нажмите нет. Так, кто-то выбрасывает моды прямо на все. Для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подведению итогов нажмите нет. Девочка улыбается, нас снимают. Знаете когда Знаете как? Да, в истории попадет. Знаете еще кто? Почему вот Ну еще бы, еще бы конечно. Давай, а давайте перевернулся. Вот это На 4 раза, раза, Да, да показать, что вход клей, так сказать. А может мы сюда можно Для начала нового предложений нажмите вопросов. для возврата к подведению итогов нажмите. Я готова. Угу. Для начала нового цикла выборов нажмите да. Для возврата к подлиннику нажмите «Нет». все, сюда. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к поведению. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Люс». Я что там уже нет места «да». для А Давайте мы с вами еще коробочку попробуем. Что, сделаем? Коробку И коробку подпишу. Неудобно было, она так проседает. Для попишу. начала нового выборов нажмите Отлично. Отлично Для вас нет, нет, для подписи остается. это для не Да, я еще вот так. мы а, сверху еще потом вот ну,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 Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата подведения подведению нажмите «Да». Что, заботитесь о точните. Я не знаю, я Что мы там не обожали? Не могли бы сказать, что мы уже закончили, о а том. уже. Да, выпустите да. их, пожалуйста, Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению виток. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Сначала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов ну, нажмите Но «Да мы еще не едем. Вот сейчас мы все сделаем, позвоним. Что итоги подведены, что сейчас подведет. Ну вот она когда соберется. Сейчас да. еще раз. Я думаю, что так написано. Я так то все Собираю, собираю. Для начала Это нового красиво. цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Сейчас я проверяю все подписи, что Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению нажмите «Нет». Я еще долю. Там есть? Я могу долить?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 Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов, нажмите «Да». Для начала нового выбор выборов нажмите «Да». Для возврата к нам, Никита. нажмите нет. Столько не осталось. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению в дом, нажмите «Нет». «да». Будем. Все, за... Все зафотографировали, кому надо было протокол. Увеличенную копию. Все. Для начала нового цикла выборов нажмите «ДА». Для возврата к подведению итогов нажмите «Да». Так, списки как мы запаковываем? Да, да. да, да. Я начал вырубать. Я возвращаюсь. Сейчас вырубать. Сейчас вырубать. Сейчас вырубать. Сейчас не Сейчас вырубать. Сейчас Сейчас вырубать. Сейчас вырубать. Сейчас вырубать. Для начала нового цикла выборов нажмите «Да». Для возврата к подведению итогов нажмите «Нет». Для начала нового цикла выбора О, нажмите «ДА». да. да. да. Для возврата победителей и трупов нажмите «ДА». Все. Не, не надо, надо. Вообще-то можно скотчем брать. Скотчем. Он проще снимать. Только там. поэтому. Да, на списке не надо. Надо. надо. Списки порвутся. А, а, на списке. На Для начала нового цикла выборов нажмите Да. Для возврата к подведению да. нажмите Нет. А лист Ой, я туда Там еще шуры эти. Да.